Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду готовить курицу в сметанном соусе, либо же по-другому гидли джем. Если вы любите простые рецепты, то конечно не забудьте меня поддержать, ставьте лайк, пишите комментарий, делитесь моим видео со своими друзьями, ну и конечно подписывайтесь на мой канал. Если вы подписались, то не забудьте нажать на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно не пропустите ни одно мое новое видео. Ну а теперь давайте будем начинать разогреваю сковороду с маслом и прямо в нее выкладываю куриное филе я его просто промыла и предварительно не мариновала теперь буду посыпать любимыми приправами беру сухой чеснок у меня гранулированный черный молотый перец красная сладкая копченая паприка и теперь тимьян и солю по вкусу теперь оставляю жариться на сильном огне для того чтобы снизу схватилась корочкой и когда там снизу подзолотится буду переворачивать на вторую сторону Теперь переворачиваю на вторую сторону, посыпаю всеми же приправами, присыпаю солью и буду продолжать обжаривать и с нижней стороны, чтобы было золотистого цвета. У меня бедра уже обжарились и со второй стороны. Теперь буду снимать со сковороды, пока отставлю в сторону. И на этой же сковороде обжарю репчатый лук, который мы с вами уже нарезали. И теперь обжариваю лук до золотистого цвета. Затем буду сюда добавлять сметану и возвращать с куриные бедра. И все вместе будет у меня еще тушиться минут 10 под крышкой. Теперь добавляю к луку приблизительно стакан сметаны. Но ну, у меня просто было в пакете, поэтому сложно точно определить. И столовую ложку муки пшеничной. Все это перемешиваю. И добавляю сюда же стакан воды. Размешиваю, чтобы не было комочков от муки. И теперь буду возвращать сюда куриные бедра. Выкладываю прямо поверх соуса. Теперь накрываю крышкой и буду томить на среднем огне 10-15 минут и за пару минут до готовности буду добавлять измельченный чеснок. Я буду натирать на терке, ну а вы делайте так, как привыкли а вот такое блюдо в итоге у меня получилось попробуйте приготовить это очень и очень вкусно конечно это калорийно но иногда можно себя побаловать и можно подавать и с картофельным пюре будет очень вкусно и с рисом и с гречкой отварными в общем попробуйте я надеюсь вам понравится ну а теперь увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.